Власти пошли на уступки на площадь Вактау, столицы Мангистауской области, где 1 января началось протестное движение. К людям вышли члены правительственной комиссии. И пообещали, что цену на газ в Мангистауской области снизят до 50 тенге за литр. Решение озвучил заместитель премьер-министра Казахстана Яралы Тукжанов. Как сообщает портал «Спутник Казахстан», власти также пообещали не привлекать к ответственности участников акции протеста. Митинги против повышения цен на сжиженный газ на автозаправках начались 1 января. Центром массовых волнений стала Мангистауская область. Самые многочисленные митинги проходят в Октау, административном центре региона. Толпа перекрывала автомобильные дороги. Силовики выстраивались в живую цепь, пытаясь помешать людям двигаться вперед. Происходили стычки. Бойцы СОБРа проводили задержание. К месту проведения акций протеста подогнали пустые автобусы. Казахское информагентство КАСТАК сообщило, что вечером в аэропорту Актау приземлились два военных самолета. Кто был на борту, не уточнили. В Уральске, административном центре Западно-Казахстанской области, протестующие прорвали полицейское осыпление и прошли в центр города. В Актобе, столице Актюбинской области, люди собрались у здания Акимата, местной администрации, и перекрыли Центральный проспект. Протестующие в Актебе также перекрывали железнодорожный переезд. Остановились и поезда, и автомобильный транспорт. Протестующие не уходят с улиц и с наступлением темноты. В Актау на площади Интымак поставили юрты и палатки для обогрева. В столице Казахстана, Нур-Султане, митингующие потребовали организовать телемост с протестующими в Актау для того, чтобы выразить им поддержку. Полиция задержала несколько человек. Протесты из-за резкого повышения цен на газ для авто начались в Казахстане сразу после Нового года. С 1 января цена сжиженный газ на автозаправках выросла с 50 до 120 тенге, чуть больше 20 рублей. Жители требуют снизить стоимость до 60 тенге. Люди опасаются, что рост цен на газ провоцирует подорожание других товаров, в первую очередь продуктов питания. В ответ власти заявили, что до сих пор стоимость газа для населения оставалась низкой, в 5-6 раз ниже экспортной. Президент Казахстана, Касым Жамар Тукаев, поручил правительству разобраться в ситуации. В Октау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб. В правительстве также заявили, что проведут расследование ценового сговора между владельцами АЗС. В ответ на митингах зазвучали требования об отставке правительства. Поставила этого пухаева вот мебели! На 5 января президент Касым жамар Токаев назначил специальное совещание. Об этом в своем Facebook сообщил пресс секретарь главы государства Берик Оали. 5 января президент Казахстана Касым Жамар Токаев проведет рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране. It's scary